Казань пришли прохладные дни, поэтому ты правильно сделал, что включил наш канал, потому что только тут самые горячие новости. В эфире Универньюз и я, Тим Камалеев. В Болгарской исламской академии начался учебный год. В деревне Универсиады состоялся грандиозный флешмоб. И завершился международный семинар с участием зарубежных специалистов. С нового учебного года в КФУ введена новая штатная единица. Проректора по медицинскому направлению. Данную должность занял Андрей Киясов, являющийся директором Института фундаментальной медицины и биологии. Планируется, что благодаря работе нового проректора медицинская деятельность университета будет расширена. Но не только биомедицинский кластер продолжает стремительно развиваться. Болгарская исламская академия, созданная при поддержке президента России и призванная стать научно-богословским и образовательным центром всероссийского значения, торжественно открылась в татарстанском Болгаре. Все подробности далее. 4 сентября прошло открытие Исламской академии в Болгарах. В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шамиев, полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич, руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Напомним, что Рустам Миниханов подписал указ о создании Болгарской Исламской академии в ноябре 2015 года. Создание академии поддержана президентом России. Задача Академии – подготовка высококвалифицированных имамов, которые должны стать продолжателями отечественных богословских традиций. Роль КФУ в создании Академии велика. ВУЗ совместно с Российским Исламским Институтом оказывал методическое сопровождение деятельности нового учебного заведения. Кроме того, КФУ и РИ участвовали в отборе преподавателей для Академии. На открытии первые 36 учащихся Болгарской Академии получили студенческие билеты. 26 Шесть из первых учащихся вуза магистранты, 9 докторанты. При поступлении студенты сдавали тест на знание арабского языка, включая написание эссе на арабском, а также на знание исламского права. В академии будут читать лекции преподавателей из арабских вузов. Поэтому знание арабского языка очень важно. Обучение бесплатное. В зависимости от успеваемости студенты будут получать стипендию от 3 до 10 тысяч рублей. Аурелия Сташкова, Универньюз. Торжественное мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета, приуроченное к Дню знаний, состоялось 1 сентября на территории деревни универсиады. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова. Торжественное мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета, приуроченное к Дню знаний, состоялось 1 сентября на территории деревни универсиады. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова.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 Последствия теракта стали самыми трагичными в истории подобных явлений в нашей стране. В память о погибших в Казанском федеральном университете состоялась тематическая лекция.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 в этом помочь и населению России, и, в частности, мировому сообществу. Адель Шемилова, Роман Самарин Первые шаги к совместному сотрудничеству сделаны. 2 сентября в Казанском федеральном университете завершился международный семинар с участием специалистов из Китая и России. Как он прошел, узнаешь в сюжете Дениса Панкратова. Путь к научным открытиям через сотрудничество. 2 сентября в научной библиотеке КФУ завершился международный семинар КФУ СЗУ IR&D Диалог. 21 сотрудник Института высшей математики и информационной технологии КФУ и 10 китайских специалистов из университета Шэньчжэня выступили с докладами о проводимых исследованиях. Численное моделирование, нейросетевые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии — это лишь часть проводимых учеными исследований. В частности, на семинаре учеными рассматривались технологии распознавания лиц и способы анализа больших массивов данных. Некоторые исследования уникальны и не публиковались в научных изданиях. В процессе слушаний ученые обменивались знаниями и задавали друг другу вопросы. В 2016 году между КФУ и университетом Шенчженя было достигнуто соглашение о сотрудничестве. В его рамках проводятся не только семинары, но и выполнение совместных исследований программы аспирантуры с получением ученой степени. Прошедший семинар должен помочь наладить и укрепить практические контакты между Казанским и Шенчженским университетами. Денис Панкратов, Владислав Михневский, Универньюз. На этом время горячих новостей подошло к концу. Увидимся в новых выпусках.